На сегодняшнем пленарном заседании планируется рассмотреть 49 вопросов. Но прежде чем перейти к освещению позиции фракции по этим вопросам, что сделают мои товарищи, нам хотелось бы вернуться к вчерашней повестке, весьма насыщенной. Я напомню, что вчера состоялся правительственный час, министр строительства и ЖКХ не без, скажем так, внимания фракция КПРФ отнеслась к этому докладу. Безусловно, можно констатировать некоторые успехи, которые строительная отрасль Российской Федерации демонстрирует последние два года. Это и рост заваемого жилья, это сокращение инвестиционного цикла, это, безусловно, упрощение процедуры. Однако то, что касается сегодня ряда стратегических вопросов, к большому сожалению, на них ответы мы так и не получили. Речь идет о росте сегодня площади аварийного жилья, несмотря на предпринимаемые меры, речь идет об увеличении очереди детей-сирот на получение жилья от государства специализированного жилья. Ну и речь идет об инфраструктуре. К большому сожалению, нарастание количества аварий, нарастание числа инфраструктурных объектов, которые вышли за сроки своего нормативной эксплуатации, продолжается. И несмотря на выделенные 150 миллиардов рублей из федерального бюджета на ближайшую двухлетку, большому, к сожалению, основными инвесторами по этой модернизации предлагается все-таки назначить граждан Российской Федерации. В чем это проявляется? Но ну, это проявляется, безусловно, в повышением в неочередном тарифов на ЖКХ. Точнее, в том разрешении, которое правительство по словам министра дало регионам повысить тарифы на 9%. Причем это повышение сопровождалось одновременно внесением изменений в ряд подзаконных актов, которым фактически изменился порядок распределения УДН. То есть все потери, ненормативные потери, которые возникают в сетях, в том числе и в сетях внутридомовых, теперь будут возлагаться или возлагаются на собственников жилья. Второй момент – это то, что касается так называемого проекта «Альтернативной котельной». Опять же, правительственными документами была изменена методика расчета стоимости гигакалории, в которой цена гигакалории в этом году, в наступившем году, выросла сразу на 60-70%. А в условиях, когда ограничение 9% не касается, повторюсь еще раз, концессий, не касается «Альтернативной котельной», не касается никаких инвестиционных проектов, которые реализуются в регионах, Повышение выше 9% зафиксировано во многих сегодня наших регионах, субъектах Российской Федерации. Это вызвало и вызывает закономерное недовольство граждан. И, безусловно, вмешательством ФАС сегодня или вмешательством каких-то надзорных органов мы сможем устранить ну, только какие-то наиболее грубые ошибки. А сам, сам принцип в данном случае, само повышение, спровоцированное решениями правительства Российской Федерации, устранить не удается. На фоне снижения реальных доходов, Населения. Я напомню, что даже по итогам прошлого года, несмотря на коррекцию статистики, доходы граждан уменьшились. Это снижение сопровождается уже и продолжается последние 7 лет, поэтому те меры, которые приняло правительство, на наш взгляд, абсолютно неправильные. В условиях нарастания или ухудшения экономической ситуации, в условиях ухудшения и снижения доходов граждан, подобный подход абсолютно неправильный и недопустимый. С нашей точки зрения, инфраструктурные проекты должны сегодня четко финансироваться, отслеживаться правительством Российской Федерации. Ну и второй вопрос. Это вопрос санкций, контрасанкций. Вот на этой диаграмме приведено количество санкций, которые наложены были на Российскую Федерацию. По итогам 9 пакетов это более 12 тысяч санкций. Одновременно мы проанализировали ответные санкции или контрсанкции, которые вела Российская Федерация. Мы их ввели всего. Семь с небольшим тысяч. И по большому счету пытались вчера получить, сделать э, соответствующее обращение, протокольное поручение оформить и получить ответ от правительства. Почему нет зеркального ответа? Почему на фоне введенного уже 12 тысяч введенных санкций на сегодня Российская Федерация продолжает поставлять за рубеж, причем своим геополитическим партнерам в кавычках, а по сути противникам металлы, продолжает поставлять газ, поставляет нефть. Э, Радиоактивные материалы и все это может быть использовано и, скорее всего, используется на производство того самого оружия, которое в ближайшее время поступит на Украину и будет, естественно, использовано в боевых действиях. Мы говорили об этом, обращали внимание. Но, к большому сожалению, профильный комитет Государственной Думы, так же как и в целом, депутаты, в основном правящей фракции, отказались поддержать соответствующее обращение к правительству для того, чтобы нам были предоставлены необходимые разъяснения. Пока. Позиция, в данном случае правительства, вызывает у нас удивление, и мы не можем быть удовлетворены абсолютным отсутствием внимания, абсолютным нежеланием предоставлять Государственной Думе или, во всяком случае, фракции КПРФ необходимую информацию. Будем дальше. Будем да. дальше, безусловно, отслеживать эти процессы, будем требовать и получать их в индивидуальном порядке, но это совершенно неправильно, уходить от острых вопросов. В повестке дня ряд вопросов, изменения налогообложения, опять даются преференции для для рудодобывающих компаний, для газодобывающих компаний. Но, к сожалению, нет централизованной государственной политики. Не секрет, что стоимость российской нефти марки «Юрлс» сейчас где-то в половину дешевле, чем нефть марки «Брент», а 86 российская – 46. И необходима централизация нефтяных компаний, в одну государству для того, чтобы торговля была выгодна Российской Федерации. К сожалению, никаких таких законопроектов нет. И это приводит к уменьшению поступлений средств в бюджет в январе этого года. К сожалению, все это сказывается на субъектах. И с чего начинают оптимизации субъекты? Так в Ростовской области начали с самого святого, с детей. Президент ставит задачу о создании детской организации. В это время чиновники на местах закрывают Неклиновскую летную школу. Нам летчики не нужны, на это нет денег. Значит, в Сальске, в городе Сальске закрывается станция ЮНАТОВ, станция юных техников. В то время, когда кадры решают все, не финансируется детское трудовое воспитание. К сожалению, это реалии нашей жизни. И до сих пор еще чиновники не поняли, в какой ситуации находится Российская Федерация. Алексей показал количество санкций, и политика ни местных властей не меняется, ни региональных ну, федеральные власти пытаются что-то навести порядок, но должна быть централизация. Все это есть в программе партии. Вчера в календаре был обозначен День российской науки. Коммунистическая партия, которая через пять дней отметит 30 лет своего возрождения после ельцинских запретов, всегда уделяла большое внимание вопросам развития науки и образования, и наша фракция в последние годы. Это и закон образования для всех, и наши все научно-экспертно обоснованные программы развития России и различных отраслей экономики и социальной сферы. Это и постоянная поддержка научных учреждений, требование лучшего финансирования и требование заботы о научных кадрах и так далее, и так далее. Мы помним, что именно благодаря Тесному взаимодействию власти и науки был создан тот самый щит, который до сих пор защищает нашу страну от прямой агрессии Соединенных Штатов и НАТО. Поэтому вопросы взаимодействия науки и власти остаются крайне актуальными, крайне важными, особенно для сегодняшней ситуации. Сегодня в повестке дня есть в третьем чтении законопроект, который, которым вносятся изменения... В закон Российской Федерации о стратегическом планировании в Российской Федерации речь идет о том, значит, как должен разрабатываться и утверждаться прогноз научно-технологического развития России. Я напомню, что э, по действующему закону, статья 22, по действующей редакции предполагает, что прогноз утверждается правительством Российской Федерации этот, а порядок разрабатывается, разработки прогноза также определяется правительством Российской Федерации. Что предлагает э, законопроект, который два чтения прошел, и наша фракция его не поддержала, а он ничего не предлагает, он предлагает переставить места. Заменить органы и полномочия, которые будут заниматься этими обозначенными вопросами. Кто, так сказать, координирует, кто разрабатывает, кто утверждает. Согласно этому законопроекту полномочия передаются от правительства Российской Федерации и Совету при президенте, как говорится. Меняется ли ситуация управления научными исследованиями в целом в результате этого от перестановки мест, сумма слагаемых вряд ли изменится, мы считаем. Мы полагаем, что здесь нужны для того, чтобы действительно прогнозы были действенными, эффективными и реально влияли на развитие Российской Федерации, нужны системные меры. Нужно восстановить статус и роль Академии наук, которая сегодня сведена к вспомогательной роли. Нужно восстановить максимально престиж самого занятия научной деятельностью учеными. Мы полагаем, что, безусловно, необходимо восстановление всей системы прикладных институтов, институтов прикладных научных исследований, которых были десятки в советское время при каждом отраслевом министерстве и они работали и выдавали как говорится продукт. Если этого не делать вот эти перестановки, что мертвому припарка. То есть исходя из того, что закон вместо реального повышения эффективности научного прогнозирования развития общества дает просто имитацию этого процесса, наша фракция его, конечно же, не поддержит. Точно так же есть и ряд других вопросов, где мы исходим из того, а что это реально принесет на повышение эффективности развития страны, или это просто, опять же, какие-то такие чисто внешние подвижки, косметика, которая, по сути дела, мало что меняет.